Пойду еще за патронами. Попозже придумам там утки. Так налетает, налетает. Прямо классно. Ладно, все, сейчас отмечаю их лицензии, поперс домой.